Всем привет, на связи Давид Рязаев. Давно не было меня на экранах мониторов, и вот я вернулся. Уважаемые друзья, за это время много чего изменилось и в структуре компании, и на рынке аукционов по банкротству. И зачастую я слышу в адрес Национальной Ассоциации Аукционных Брокеров много хейта, много негатива. Мы не знаем, с чем это связано, но мы точно знаем, что мы качественно делаем свою работу. И если у вас есть, что нам сказать, мы вас ждем у нас на базе в городе Санкт-Петербурге. Улица Стародеревенская, 11, корпус 2, офис 283. Это мой личный кабинет. Записывайтесь предварительно на встречу и welcome на обсуждение абсолютно любых вопросов. Мы открыты, мы национальные ассадцы аукционных брокеров. Мы практики номер один на этом рынке и каждый день будем это доказывать. Всем спасибо и увидимся.